Подготовка к выходу Тоби в свет велась практически весь месяц, что то обижало нашей семье. Вязались и покупались наряды, подбирались намордники, шейники, поводки. Но в конце концов мы все-таки решили, что собака есть собака. И не надо на издеваться с этими нарядами. Хотя жена даже получала некоторое удовольствие, примеряя на тобика шмотки. Женщин есть женщина. И надо признаться, что все эти приметы обычно заканчивались смехом. Тобик абсолютно не понимал одежду. так вот так вот. Стой, стой, стой, тобушка, стой. Тоба, фу! Фу, Тоби. Вот так вот, вот, все. Бегом. И тепло. И давай бегом. Рот мешает. Тоби, Тоби, не надо тебе. Цепился зуб. Тоби, фу! Вот. А теперь подтянуть надо вот этот воротничок. Ой, Тоби какой ты красивый ну ты просто красив ну очень красив. издеваемся над ребенком издеваемся над ребеночком ну давай давай свитерок это поправим тебе тебе шейка великовато да эти да как ему объяснить, что не надо рот туда засовывать. Ну, ходи так! И вот, в сказочно красивое утро 3 декабря наш Тоби не разбужен. Рано утром накормлен и отправлен гулять. На улице было темно, хоть и горели фонари, но все равно для Тобика это был шок. Он встал и абсолютно не горел желанием куда-то идти. Просто стоял и просился на ручки. Все попытки сдернуть его с места, конечно, заканчивались положительно. Но было издалека видно, что желания гулять у него нет абсолютно. Так что имейте в виду, не надо пугать собаку прогулками первый раз в темное время дня. И о боже, на послеобеденном национе щенка как будто поднимали. Вот спокойно дал вывести себя на улицу, надеть ошейник. Спокойно гулял рядом. Ну, естественно, периодически получая вкусняшки за это. На поводке, к сожалению, тяжело научить собаку ходить дома по коридору. Приходилось учить этому на улице но все равно, с чем был и доволен, с удовольствием топал по дорожке, обнюхивал все, что попало. Был в жизни радости. Правда, единственное, бросался ко всем прохожим. Ну, старались не пускать его. Но всякий человек поймет, куда у него бросается даже такая маленькая собачка. Надо отметить, что он спокойно заходил в снег. Но он не всегда, правда, по настроению, когда увидит там что-то интересное. Так как ростик у него еще маленький совсем, то даже не глубокий снег доставал ему до живота. Но все равно, когда был сильный, он заходил. все. и бежал дальше. Так что собаку днем как будто подменили. Вот видите, вот из этого следует вводить первый раз собаку в светлое время суток. Рядом. Рядом. Угу. Ну а на вечерней прогулке мы с нашим питомцем уже с удовольствием отрабатывали выученные дома команды. Тоби старался. Не всегда, правда, правильно получалось. Но было видно что он старается и спокойно относится к снегу ну и под настроение носился по этому снегу как заводной набегался и мы пошли спать и я думаю, нашему малышу сегодня будет цениться красивая предрождественская зима. Спокойной ночи. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.